Так, всем привет, меня зовут Кирилл, мне 9 лет, я учусь в третьем классе И сегодня я буду спрашивать из своей школьной программы у простых прохожих Как вас зовут? Алексей Иванович Мария Ивановна Сергей Александрович Сергей Сергеевич Ким Аркадьевич Сергеевич Роман Юля Александр Здравствуйте, Александр Какая сегодня помогу? Ну, осенняя, нормальная, осенняя погода. Ну, да. Плотная. Погода, у природы нет погоды. Ну, да. Всякая погода была. Да. Э -э -э эльдар эльдар резан. Как, как? Нормальная, теплая. Ну, дождливая, я думаю. Пасмурная. Пасмурная и Еще и пасмурная погода. А вы изучите таблицу умножения? Обязательно. Тогда сколько будет 50 умножить на 50? Равно. Ты отличили, если вы да, правильно. <счет> <счет> <счет> <счет> <счет> Проверил? <счет> это, пока нет. Нет? Я чё... Ну я очень тяжело, 5,5-25 помню, 6,6-36 помню, больше ничего. Хорошо, тогда 50 умножить на 50. 5,5-25. Это, это не из таблицы умножения, дорогой, таблицы умножения 9, 9 на 9 – 81. Эх ты, учиться нужно. Понял? А 50, right. вот, 50 на 50 mm – -hmm. 250. Не Нет, Нет, 50. На, это, таблица удовлетворения начинается… Я знаю. Знаешь, вот 81 качается, правильно? А ты, вот ты неправильно задал вопрос. 2500. 2500. Ну, 250. Еди, да, еди, да, еди, правильно, 500. правильно ну, <смех> <смех> Какие океаны вы изучали в школе? Да, океаны изучал Ну, я думаю, что я все смогу назвать Хотя это не так просто Он ну, тихий, летовитый, атлантический И, наверное, индийский? Да. Ну, какие есть, такие изучал Пишите. Северный, ледовитый, индийский, атлантический ну и тихий, он же пессифик, он же великий. Океаны? Да. Никакие. В школе все да. океаны, а так изучали. Это я же не этот самый научный работник. Все. И атлантический океан и э, все, тихий атлантический океан. А остальные море, средиземные, черные, еще там, там несколько морей. Индийский океан. А, Индийский океан, да, я позабыл. Индийский э, океан. Третья. Ну, слово предложено падежа. Относящееся к предложенного падежа. Я поняла. А, слово? Да. Любовь. Ну, о ком, о чем вопрос продолжала падежа, ну, спасибо слово в Увинительном падеже Назовите любое слово с суферса. А? Назовите любое с слово с Ой, все, сейчас, сейчас у меня давление подожди у меня сейчас сильное черепное давление, так что все уже сокращается. Слово отсюда. Слово отсюда. Слово ну, слово творительного падежа, он сотворил, не только в смысле сотворил, а он э, осуществил. Кем-чем? Да, Нет, творительный падеж что? Кем-чем? Да, Да, кем-чем, кем горжусь. Вот э, молодым человеком, который ходит в школу, я горжусь. Это, будет творительно, да? Ну да. Спасибо. Кем гордишь? Молодым человеком? Хорошо. Какого языка изучаешь в школе? Английский. Скажите, что ли на этом языке? Good morning! Какого языка изучаешь в школе? Английский. Скажите, что ли на этом языке? Русский узбекский. Я из других стран не, это не изучал. Корейский это мой родной. Ну, спасибо. Да. А, значит, для меня иностранные языки русские, значит, и узбекский, Так ведь? Да. Ну вот. Я же кореец сам. Корейский язык у меня родной. Английский. Корейский что на этом языке. Что же еще скажут? Я немецкий. А по нем говорить ничего не умею. Понятно, это было. Почему? Я сейчас скажу ребенок тебе. Я его ненавидела. Так как я родилась в войну, и я его ненавидела. Папа мой рассказал, как они, немцы, издевались над нами. Ну, мой дедушка тоже. Вот. И я его ненавидела.